Здравствуйте! Вы на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы посещаем сенной рынок города Краснодар. Пойдемте, посмотрим. А почем клубника? 150. 150 килограмм? Да. Клубничка. Торговые ряды. Попробуй хотите? <сорчите> <сорчите> Рот пошел, да. Дешевле, чем... Картошка, руссы, руссы. Ты не пахупай, ты наверное... семена Сино рынок очень большой внутри в крытом помещении есть мясные ряды сырные ряды рыба свежая крупы на развес найдем тем нотаррь